Так, какая у нас проблема? Печка креет плохо. Вот сейчас я включу печку. Поставлю на 4. Сначала воздух у нас теплый. И постепенно, через полминуты, через минуты становится холодным. Значит, у нас печка печки забита. Посмотрим, сколько она будет показывать Машина у нас Volkswagen CC 2009, 2009 года выпуска Вот Воздух стал Холодный Посмотрим на термометры. 26 градусов, 27. На улице 11. Когда будет мороз, при движении будет очень плохо. Это значит, что с большой вероятностью нужно почистить или менять радиатор печки. На Кольф-3 Радиатор печки стоит в очень удобном месте. И приходилось снять вообще вес в торпеду, чтобы поменять радиатор печки. А тут посмотрим, как она что. Там можно легко снимать или нет. Вот когда я сижу вот здесь, да, вот тут прогревается. Прогревается теплый вот, вот, вот здесь. Это значит, что где-то радиатор печки вот здесь находится. Постараемся снять ее. И посмотреть, продувается она забыта или лучше промить или поменять. Давайте попробуем, получится ли снять очку радиатор печки без снятия торпеды если есть такой набор ключей это уже хорошо но можно и обойти песни сначала вот тут снимаем вот такой болтик а потом вот тут, чтобы снять эту общику, вот тут, вот так тихо-тихо давим вниз, чтобы не сломаться. Осторожно. Вниз. Вот так. Вот так тянем вниз. еще есть пультики. Раз, два, три. три. Вот это придется снимать или нет, не знаю. Ну, посмотрим. Сначала снимем этот бардачок. Вот тут у нас есть вот такая пластмасса, которая мешает нет, спардачок и ее нужно допадавить. По-моему, внутри. Тихо, тихо, чтобы слова освободи нас спардачок. Потом. Потом. Потом. Но сняли отлично вот тут еще мы сняли уже три болтика снизу постараемся этот панель тоже снять короче о защелка есть вот здесь значит Есть тут какая-то проволока. А, понятно. Вот это, да, выход для кабеля выход для кабеля я так понимаю что здесь также не будет сощелки и мне трудно будет снять вот эту ну когда мы снимаем чего-нибудь кабель или что-то электрическое лучше всего минус ключ минус ключ может быть лучше будет еще снять от аккумулятора но это я точно не знаю когда мы разъединяем какие-то провода наверное с большой вероятности у нас появится ошибка ошибка но если у нас есть кабель да это ошибку можно будет снять потом пока у меня кабель нету Стую из китая когда получу да Сделаю видео, как она будет работать. Короче, снимаем сначала вот это, потом каким-то выходит вот это. Отлично. Сейчас снимаем этот кабель отсюда. Отчиваем. И вот тут есть есть защелки. Вот мы уже сняли эту пластмассовую защиту. Оказывается, вот тут есть три сощелки Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Нужно их вставить и тянуть потом проволоку отсюда вот так. Этот пластмассовый вынимается. так вот тут я уже снял здесь пластмассу и видно что если целиком снять вот эту часто да, нужно вообще снять весь старпед вот здесь припаяна пластмасс так что друзья по моему нужно переходить на план п а в чем состоит план п Вот наш радиатор печки должна, по всей вероятности, стоять вот здесь, внутри. Нужно снять вот эти пультики, вот эту пластмассу, нужно еще освободить вот здесь пространство, вот это нужно снять. Чтобы вот это снять, вот тут у нас имеется пультики. Сейчас освободим вот здесь и постараемся ввинуть радиатор без снятия вот этой части посмотрим что у нас получится вот, вот снял только один болтик и этот часть сам вывалится идем дальше Сейчас снимаем вот эту пластмассу. Вот один болтик видно тут, второй тоже видно. Ну, там видно еще болтики. По-моему, один еще сверху есть. Снимем тоже. Вот снял эту пластмассу. Она сидит на три болтиках. Вот здесь и твой внизу. Но потом, как я буду прикручивать это, в конце работы не знаю, верхнюю болтик. Трудно там добраться. Эта пластмасса, наверное, нужно здесь для того, чтобы летом не чувствовалась на ноге чтобы не горячо было удерживает тепло лето. вот и наш радиатор печки вот там есть две хомутика Хамутики легко открутить но там видно что, что видны что уплотнительный есть для Уклотнительные резинки сидят. Нужно отодвинуть эти трубки и те трубки. И потом легко снимется этот. Ну как это сделать? Радиатор невозможно отодвинуть вот, эту, вот на этой стороне. А те трубки, наверное, невозможно отодвинуть туда чтобы разоединить вот эти трубки короче, да. короче посмотрим что там под капотом происходит снимаем эту трубку которые входят в ротеотор печки. Там есть один шуров. А тут еще одна гайка. Отпродим, снимем эту алюминиевую панель и посмотрим что там внутри происходит. Потом конечно трудно будет прикручиваться, но посмотрим. вот ребята я отсоединил шланги зачем вообще я отсоединил эти шланги не знаю пока но ищу подлодные камни если чего-нибудь там вообще напитает питайтесь отсоединить эти шланги если нету специальные инструменты вот такие вот такие желательно вот такие короче идем дальше вот я ослабил вход мне здесь трубки ослаблю, пусть там внутри работать, чтобы разъединить внутри там трубки оказывается, вот там есть вот такой польтик. Сняли его снимается вот таким инструментом номер инструмента Т 1 -0. и ничего, ты не знает как ну короче t тест, T10 T10 t она снимается так, но если хотим добраться до этого болтика, нужно еще снять вот эту вот эту штуку вот это снимается вот, она сидела здесь там внутри есть вот такой страховщик вот такой страховщик надевается вот здесь. здесь снял сначала вот это снял а потом а потом легким выдергиванием это, этого пластмасса вот так патрубника вот так вот так вот так вот так вот так вот так, на себя тянем и выходит но у меня случилось тут это я сломал вот тут трубка пластмасса спина. Вот тут была рука пластмас. Ну не страшно. Здесь чуть-чуть посверлим и поставим. Поставлю вот такой, поставлю там. Да. А потом шланг обыкновенно там будет надеваться. Короче, перемещаемся внутрь в салоне. Ложим вот тут тряпочку, чтобы не намочить от остатков антифриза. Пол, ковер, там электрошнурки. Приготавливаем себе на всякий случай вот такую бутыльку. И снимаем вот здесь польтики а потом постараемся разъединить вот эти шланги но ну, так как как я понимаю внутри вот здесь точнее быть уплотнительные, уплотнительные резинки и, и не так легко будет это сделать да, трудно доступное место да, внутри еще там кому интересно есть сервоприводы один и второй там трудно до них добраться очень но эти сервоприводы отвечают за открытие сослонок и когда из одной стороны дует холодный воздух а с другой теплый чаще всего причина сервопривода ну, здесь, как я знаю, две штуки, с той стороны еще есть, с другой стороны еще есть. Ну, как покажет диагностика, может быть, нужно будет снять вот эти, отсюда, и почистить их. Ссылку, как чистить, я оставлю под видео, кому интересно будет вот и разъединил эти трубки ну лучше будет если два человека работают и помогают друг другу а ты сначала с ножиком или отверткой вот так здесь расслабляем расслабляем расслабляем а потом один человек Один будет отсюда тёркаться вот этой трубки, по трубке вот так тёркаться и на, чуть на себя. И там внутри разодинились эти трубки. Но как соединить потом? Не знаю. Но думаю получится. Так, сейчас вытаскиваем Две турпечки О, выходит О. ура товарищи какой он маленький вот уплотнительные резинки вот тут обработаем потом это по которые я испортил ножиком чтобы хабнуть естественно сели сейчас начинаем промывать этот радиатор можно конечно и заменить но постараемся промыть